Птичка сделала себе гнездо из солома и глины И гнездо в том году было вот у нее в том коробе А в этом его сдуло ветром